Один из самых первых будешь узнавать о выходах, новинках инвестирования в интернете. Сегодня у меня на обзоре новый FAST-проект. Также перед началом видео всем рекомендую прочитать правила инвестирования в интернете. Никогда не инвестируйте последние деньги, либо же заемные деньги. Данный FAST-проект он стартовал буквально час назад и я считаю что в таком проекте можно заработать я себе здесь уже прикупил VIP 3 и ежедневно мой заработок составит 14 долларов более подробную информацию вы найдете на моем сайте здесь вам бонус дают 40 долларов минимальная сумма инвестирована 10 долларов минимальная сумма вывода 1 и 6 долларов время сбора задачи с 12 часов ночи до 24 часов ночи круглосуточно в любое время можно выводить деньги первый VIP стоит 10 долларов ежедневно вы будете зарабатывать 1,6 долларов второй VIP стоит 30 долларов ежедневно вы будете зарабатывать 5 долларов третий VIP стоит 80 долларов ежедневно вы будете зарабатывать 14 долларов реферальная комиссия здесь первый уровень 10 второй уровень 3 и третий уровень 2 есть у них вот служба поддержки, телеграм канал и кнопочка регистрации. Нажимаем на нее. Первое поле прописываем свой адрес электронной почты. Второе поле придумываем пароль. Третье поле подтверждаем свой пароль. Четвертое поле вписываем свой телеграм. Если у вас нет телеграмма, вы можете поставить.. Что угодно здесь написать. Вот пример я вам сейчас покажу. Вот так вот напишите и на... нажмите кнопочку подписаться. Здесь у вас будет мой пригласительный код. После регистрации здесь вот есть вся информация. Также о данном проекте нажимаем я знаю. Также здесь вы можете поменять языки. Я выбрал язык русский. Вы выбираете тот язык на котором вы говорите. И чтобы здесь начать зарабатывать вам нужно здесь пополнить счет. Нажимаем кнопочку депозит. На этот адрес кошелька переводим ту сумму, на которую вы хотите открыть VIP. Далее, когда вы перевели, подождите от 1 до 3 минуты после пополнения. Я рекомендую подождать 3 минуты и нажать зарядка завершена. После того, как вы сделали депозит, VIP-план открывается автоматически. Далее, когда вы уже здесь все открыли, нажимаем на домашнюю страницу, идем Выбираем тот VIP, который у вас есть. В моем случае это VIP 3. И нам нужно выполнить вот здесь две задачи. Нажимаем идти до конца. Происходит вот такая загрузка. Еще раз идти до конца. Ждем. Теперь нажимаем на домашнюю страницу. Нажимаем кнопочку вывод. На балансе вот у меня 14 долларов. Нажимаю здесь вот USDT. 14 Указываем свой кошелек для вывода денег. И нажимаем кнопочку подтверждать. Так, вывод средств прошел успешно. Сейчас я подожду 3 минутки и покажу вам, что данный проект платит. Нажимаем теперь вот назад. И здесь есть еще дополнительный заработок, на котором вы можете зарабатывать без вложений. Нажимаем там, где команда. Здесь у вас есть ваша партнерская ссылка. Копируем ее, раздраем друзьям, партнерам и будете здесь зарабатывать еще на партнерской программе и на партнерской программе здесь вот таких вот проектах можно зарабатывать без вложений итак там где финансы рекорды здесь у вас будет ваше пополнение счета и бонус который вам дают при регистрации и вот счет вывода я вот здесь сделал два задания и вывел 14 долларов. Перехожу сейчас на биржу Binance и покажу вам выплату. И вот она выплата на 14 долларов у меня уже на счету. Данный проект он платит. Кому он интересен, я все ссылки оставлю в описании. Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. На этом у меня все. Всем желаю хорошего дня и всем пока.